Краски Акрил-Арт это высококачественные полуглянцевые акриловые краски, созданные специально для живописи. Густая консистенция красок акрил-арт позволяет писать в пастозной технике без дополнительных добавок. Высокий рельеф не проседает после высыхания. Однако, разбавляя краску водой, можно добиваться практически акварельных лессировочных эффектов. Краски представлены в широкой классической палитре из 60 цветов и выпускаются в различных упаковках. В первую очередь это банки 20 и 100 мл со свободным горлом, удобным для работы мастихином или кистью больших размеров. Также существует традиционная упаковка – металлическая туба 45 мл, которая обеспечивает сохранность краски свыше 4 лет а также набор из 12 цветов в тубах по 20 мл. Для получения новых оттенков и варьирования насыщенности можно смешивать краски между собой, разбавляя их до нужной консистенции специальным разбавителем, водой или акриловым лаком. Для увеличения времени работы с акриловой краской используют замедлитель высыхания или сбрызгивают палитру водой. После высыхания краски Акрил-Арт сохраняют рельефность и текстуру мазков, но немного теряют в глянце. Вернуть насыщенность и блеск работе можно с помощью глянцевого лака и, напротив, приглушить оттенки поможет матовый лак. Благодаря тому, что после высыхания краски Акрил-Арт водостойки и обладают хорошей сопротивляемостью к механическим воздействиям, их используют не только для живописи, но и для всех видов декоративно-прикладных работ. Для удобства окрашивания больших поверхностей Акрил-Арт обычно разбавляется водой. Наносится краска синтетической кистью или поролоновым спонжем. Высокая насыщенность пигментами позволяет разводить краски Акрил-Арт без значительных потерь в цвете а также использовать ее в качестве колера. Краску Акрил Арт применяют во всех декоративных техниках – декупаже, многослойном окрашивании, флюид-арте и других. Разбавленную акриловую краску можно применять для лессировок, имитации акварельной живописи или патинирования поверхностей. Однако, в первую очередь, акрил-арт – это живописные акриловые краски. Они разрабатывались специально для художников и широко используются по аналогии с масляными красками, а также как подмалевок в масляной живописи. Густая консистенция позволяет работать жесткой кистью и мастихином. Холст подготавливается так же, как и для работы маслом. Сперва наносится проклейка, а затем после ее высыхания акриловый грунт ТАИР. Проклейка наносится на сухой чистый холст и после полного высыхания можно приступить к грунтованию. Акриловый грунт наносится валиком или кистью. Работать по загрунтованному холсту можно через два дня после нанесения завершающего слоя. В декоре предметов интерьера Предварительная грунтовка не обязательна, так как краски обладают замечательной сцепляемостью с самыми разными поверхностями от стекла или камня до текстиля и кожи. При нанесении на ткань Акрил-Арт очень гибок и не трескается при сгибании. Акриловые краски Акрил-Арт отличают насыщенная гамма, чистые цвета и долговечный результат.